Добрый день, уважаемые коллеги. Мы перешли уже к представительной железе. <связывающие> На самом деле, действительно, секция посвящена онковорологии. И очень долгое время в онковорологии таргетных каких-то предиктивных молекул не существовало. Очень долго. буквально за последний год, наверное, во все нозологии онковорологически ворвались какие-то предиктивные молекулы, которые позволяют нам выделить определенные таргетные группы пациентов, где проводимая терапия будет эффективна. Что очень важно, наверное, то, что действительно эти группы часто очень маленькие по своей численности, но по своему значению, мне кажется, они принципиальны, потому что селекция подобных групп будет входить все больше, больше и больше в нашу практику. И, конечно, мы понимаем, что наш человеческий мозг рано или поздно переварить их все не сможет. И, конечно, мы найдем выход, наверное, в искусственном интеллекте, но его еще кому-то надо научить, поэтому все равно то, чем мы сегодня занимаемся, очень важно, и накопление осмысления опыта принципиально важно. А Еще одна ассоциация, вот сказали, что светлое у нас будущее, будущее всегда светлое, потому что оно основано на наших ожиданиях, а вот настоящее... Настоящее всегда трудно оценить, и на сегодняшний день у нас есть уже предиктивные молекулы в урологии а В общем, счастья это по большому счету нет, поэтому, тем не менее, излечиваем больных не так много при метастатическом процессе. То же самое касается и рака предстательной железы. И все-таки то, что произошло в ближайшие годы, это демонстрация того, что изменение в генах репарации ДНК действительно оказалось определенным предиктивным вариантом, Оценки этих пациентов И еще очень важный момент Что мы получили группу действительно реально Наследственного рака предстательной железы Который получил Возможность Более эффективного лечения Конечно, любой Онкологический процесс сопряжен С огромным количеством мутаций И в том числе для Рака предстательной железы Мы видим огромное число В различных сигнальных путях мутаций. Конечно, основные связаны с андрогеном Сигнальным путем мы увидим 71 процесс. Ну и в том числе большое значение играют гены репарации, которые отмечают по, ну, как минимум по результатам исследования профаунд до 27% при раке предстательной железы можно выявлять эти мутации. Реальная клиническая ситуация немножко ниже, наверное, скажу. Ну вот тот спектр тех самых мутаций генов репарации, которые в основном определяются, и мы видим, что они в моноварианте они достаточно редкие, но на самом деле две мутации встречаются крайне редко, поэтому мы чаще всего говорим об одной мутации, и мы видим, что это число этих пациентов достаточно низкое, который мы можем действительно селекционировать и выделять для лечения. Что очень положительно, что действительно эти изменения ну, повлияли, наверное, и дали информацию нам от трех самых основных, наверное, компонентов терапии онкологических больных. Это, во-первых, действительно мы нашли личный и семейный анамнез риска рака у этой категории пациентов с наличием мутаций. Во-вторых, это прогностический характер, то есть наличие Мутация обладает негативным фактором прогноза для пациентов с метастатическим раком предстательной железы. И плюс мы еще получили определенную оценку вероятности ответа на стандартную терапию, в частности на терапию доцитокселом. Итак, семейный анамнез. Я действительно за свою практику не помню ни одного семейного рака предстательной железы. Вот буквально в прошлую субботу на конференции организованной. Компания «Астрозенка» в Москве. Ну, меня потрясли эти два клинических примера, где были семейные случаи рака предстательной железы. Отец, три брата, три сына, две семьи. И у них у всех рак предстательной железы. Причем он вот четко укладывается во все те критерии, которые указаны на этом слайде. Развился рак до, 70, до 65 лет у всех этих шести братьев. Ну, Трех братьев в двух семьях. А у них имелась мутация в БРК-2 гене, которая наиболее характерна для предстательной железы и самое главное что очень на мой взгляд важно на сегодняшний день понимать они все имели крайне плохой прогноз на момент диагностики вот все эти клинические случаи представлены из российской популяции ну, всего два но на самом деле это достаточно много для нашей практики на сегодня они все имели метастатический процесс причем метастатический процесс не только привычные отдаленные костные метастазы но и у всех были поражения лимфатических узлов что является негативным одним из негативных факторов прогноза за течение метастатического процесса. Поэтому действительно мы на сегодняшний день можем выделить этих пациентов. Конечно, вероятность развития рака у пациентов с БРК-мутацией не столь высока. Говорить, наверное, о профилактической радикальной простатоктомии на сегодняшний день рано, но тем не менее мы можем наблюдать соответствующие этих пациентов, соответствующие их контролировать. Хотя, мне кажется, вряд ли мы у этой категории пациентов реально можем на сегодняшний день Выявить рак в ранней стадии, скорее всего, они действительно манифестируют очень быстро и именно агрессивно, и именно метастатическим процессом. И, конечно, это еще дело будущего накопления опыта формирования этих семейных, вот именно семейных групп, которые, наверное, помогут нам дальше разобраться в их терапии, а возможно, более раннее начало терапии с соответствующими препаратами поможет нам решить и Их проблему. Оказалось, что действительно мутации в этих генах продемонстрировали и определенное прогностическое значение. И, конечно, основное это касалось гена БРК. И вообще, если посмотреть всю остальную информацию, конечно, мы ограничимся наиболее часто встречающимися мутациями. Но на самом деле не столько встречающимися, а сколько наиболее все-таки агрессивными в силу того, что они больше задействованы в этот процесс. И, конечно, это БРК-2. Для мужчин крайне редко БРК-1 и гены АТМ. И мы видим, что действительно при наличии подобных мутаций, как герминальных, так и соматических, мы видим ухудшение прогноза пациента по всем критериям и по степени дифференцировки глиса, но и по стадии заболеваний, по размеру опухолевого процесса, ну и в том числе по эффекту лечения этих пациентов. И, конечно, еще раз повторю, основное касалось для оценки БРК-2, мы видим влияние на общую выживаемость, что кривые достаточно действительно разошлись, и прогноз БРК-2 положительных пациентов был более хуже, чем тех, у кого этих мутаций не определялось. Ну и вот действительно, на мой взгляд, крайне любопытный факт, что мы очень долго искали какие-либо хоть молекулы, которые подтверждали негативный прогноз на применение или, наоборот, позитивный прогноз на применение достаксела. И в частности, у тех пациентов, у кого действительно имеются БРК-2 мутации, изначальная терапия достакселом показывает, ну, на мой взгляд, впечатляющие негативные результаты по сравнению с терапией. Гормональным вектором, тем более нестероидными гормональными препаратами, то есть антиандрогенами второго, второго поколения. Мы видим, насколько сильно расходятся кривые и насколько прогноз становится хуже у тех пациентов, кто с БРК-2 мутации получает доцитоксил в первой линии. Я думаю, что это тоже достаточно важный факт и он подвигает нас возможно, к более ранней оценке БРК-мутаций у мужского населения или как минимум тех, у кого есть семейная анамность. Если говорить о всем семействе э, генов, э репликации ДНК восстановления ДНК она достаточно большое, их много они затрагивают разные фазы именно восстановления ДНК после его повреждения чрезвычайно важный механизм конечно же жизнедеятельности клетки и на самом деле основные были то есть основные это те которые я уже перечислял это АТМ которые участвуют в обнаружении в основном косвенно. Косвенно влияет на репарацию и на как бы последующий ответ, терапевтический ответ, но и в том числе, прежде всего, конечно, гены БРК-2 и БРК-1, которые и продемонстрировали основной прогностический эффект и основной ответ на проводимую терапию, в частности, лопариба. Но различные варианты поломки и различные как бы, участие этих молекул, они требуют наверное, отдельной лекции. Конечно, основное надо понимать просто, как алопарип э осуществляет свой эффект, он блокирует ген и э тем самым просто... Фатальных повреждений ДНК накапливается в клетке максимально много, и в результате чего клетка гибнет именно в силу накопления вот этих поломок и разрушения ДНК. Поэтому эффект именно осуществляется за счет блокирования генов репарации. Ну и, конечно, мы ожидали результатов исследования про фаун, потому что оно было чрезвычайно интересно, и, конечно, для нас было очень важно узнать, есть ли возможность все-таки воздействовать на это звено патогенеза, тем более, что мы уже имели много информации по поводу БРК-2 гена и БРК-1 при других нозологических единицах. Это и рак яичника, и рак молочной железы. И, конечно, как всегда говорю, урология несколько так запаздывает за женской онкологией. Вот, Наконец, подобно, что есть роль и при метастатическом раке предстательной железы этого звена, было получено в этом исследовании Профаунд. Исследование, конечно, третьей фазы, рандомизированное, многоцентровое. Исследование очень хорошо организованное, на мой взгляд, с очень хорошим дизайном с такой адекватной постановкой действительно исследуемых точек в этом исследовании. Если говорить о критериях, это подтвержденный, естественно, метастатический экстрационно-рефрактерный рак предстательной железы, то есть это предлеченные пациенты, предлеченные как минимум двумя линиями терапии, подтвержденные мутации генов, соответствующие в опухолевой ткани, и подтверждение наличия прогрессирования на очередной линии гормональной терапии, и высокий ну, статус СИКОК-02. И, естественно, отсутствие приема препаратов Этой группы в анамнезе Пациенты рандомизировались Была группа 1, где представлены были мутации Наиболее часто встречаемые, которые мы уже обсудили Группа 2, куда вошли еще 12 мутаций Которые реже встречаются И на самом деле не только реже встречаются Но и имеют мень, Меньшую патогенетическую, патогенетическую роль В развитии рака предстательной железы Пациенты в этих группах Рандомизировались на тех, кто получал Аблапарит 300 мг два раза в день И на терапию. Терапию нестероидными гормональными препаратами по выбору врача. По сути, в зависимости от того, что пациент получал предшествующей терапии, в зависимости от этого выбирался инзултамид или аберротерон. Ну, и дальше, естественно, пациенты оценивались, наблюдались, и первичной, конечной точкой была выживаемость без прогрессирования, которая, конечно, для этих пациентов является чрезвычайно важной. Это, еще раз что предлеченные пациенты и... Конечные точки здесь также вторичные, они также перечислены. Это и общая выживаемость, и выживаемость без прогрессирования в группе комбинатов, где были суммированы обе группы пациентов, и также частота. Объективных ответов, а также оценивалась выживаемость без прогрессирования на последующих линиях терапии, что тоже очень важно для пациентов с метастатическим процессом. Ну, вот те две группы и те гены, которые оценивались. вот Интересно, если посмотреть по частоте встречаемости, то ген CDK – был представлен в 6,3% случаев, то есть, в общем-то, достаточно высоко представлен, но при этом показано, что основная часть мутации в этом гене является более доброкачественной и не участвует как раз в патогенезе рака предстательной железы и не вызывает действительно онкологических изменений. Поэтому эта мутация все-таки попала, попала в параллельную группу, мы видим, в группу в Кагор, в Б то есть как с менее но на самом деле просто имеющие меньше патогенетическое значение Ну а так, естественно, максимально встречались изменения в БРК-1, БРК-2 и АТМ Конечно, БРК-1 для мужчин представлено минимальной частоте метаст... мутаций Конечно, абсолютное большинство это БРК-2, 8,7% Именно в исследовании про Суммарно 27%, но при этом на сегодня уже накоплен достаточно большой опыт Повседневной практики и, к сожалению, в повседневной практике Абсолютное большинство Центров говорят о том, что больше 10% мутаций как герминальных, так и соматических во всех генах выявить не удается. То есть, по сути, это еще меньше на самом деле в повседневной практике как у больных. Генетики говорят о том, что это проблема забора материала, подготовки материала и самого анализа. Специалисты-клиницисты многие говорят о том, что все-таки это может быть характеристика самих когорт пациентов и популяции пациентов И поэтому есть определенные критерии для тех, кого мы сегодня должны подразумевать для оценки мутации БРК-2 и других генов репарации Это пациенты до 50 лет, либо с семейным анамнезом рака предстательной железы, а также пациенты, которые... То есть это пациенты ашкиназии и вот эта группа больных действительно имеет смысл определения БРК-2 мутации, но даже у них на сегодняшний день все-таки серии, которые вот не включены в исследования, не превышают... Говорил 10%. процентов. Важно, как я сказал, что все-таки два мутации двух генов в этом семействе встречаются крайне редко, что, наверное, облегчает нашу ситуацию, клиническую ситуацию, потому что оценивать легче и легче принимать клинические решения в этой ситуации, когда мы понимаем, что все-таки все ограничено одной мутацией из этого семейства, а не десятком, например, да? Тогда бы разобраться наверное, в этой ситуации было бы еще, еще тяжелее. По набору пациентов и по структуре, конечно, было, как и любое на сегодняшний день клиническое исследование, хорошо сбалансировано. Очень важно, чтобы была достаточно большая группа пациентов, получающих в первой линии лечения доцитоксел. Мы видим более 60% как в группе аллопариба, так и в группе энзолтамида, в том числе в когорте. То есть, когда группы А и Б были совмещены, также достаточно большое количество пациентов получали доцитоксел, что позволило провести анализ именно влияние доцитоксела на лечение пациентов БРК-позитивных. По частоте объективных ответов мы видим, насколько в группе А пациенты с БР-коммутациями, получающие аллопарипы, имели более высокую частоту объективных ответов. Это наглядно видно. Также и при совмещении обеих когорт мы также видим значительно лучшие показатели общей выживаемости. И при оценке первой конечной точки убедительное расхождение кривых по безрецидивной выживаемости в когорте А, и при этом снижение риска смерти, прогрессирования или смерти на 66%. Я думаю, 66% Мало какое исследование на сегодняшний день может похвастаться таким результатом, тем более для такой таргетной группы, отобранной группы. И, конечно, это впечатляющие результаты лечения этих пациентов. То же самое можем отметить и расхождение кривых пациентов по общей выживаемости. Также есть статически достоверные различия в пользу пациентов, получающих аллопарип. По сравнению со стандартной гормональной терапией мы видим, опять же, очень убедительное, Расхождение кривых в, в, в, в, эти, в этих группах для тех, кто получал аллопарип и снижение риска смерти на 31%, что тоже, на мой взгляд, достаточно высокий, высокий показатель, что делает на сегодняшний день выбор достаточно, на мой взгляд, понятным. При... Оценки в другой когорте также безрецидивная выживаемость была достоверно выше, и общая выживаемость во всех точках анализа она превосходила в группе получения Аллапариба. Так как время заканчивается, я сразу перейду к оценке, наверное... Таксанов, и здесь, как я уже говорил, было показано, что, конечно, предшествующий прием таксанов все-таки оказывает негативное влияние на прогноз пациентов, имеющих мутации в БРК-2-гене, и, конечно, для этих пациентов предпочтительная терапия гормональная, и в том числе, конечно же, назначение лапариба при кастрационной рефрактерности, в том числе и в первой линии. Если делать основные выводы, то эффективность аллопариба в зависимости от предшествующей терапии таксанами. В исследовании профана включена достаточно большая группа пациентов, получающих токсаны. В исследовании приблизительно 2 трети пациентов в общей выборке получали токсаны. И в данной когорте А и в когорте А плюс Б в целом подтверждают активность аллопариба независимо от предшествующей терапии токсанами. То есть они все-таки были эффективны и при токсанах, и при гормональной терапии. Переносимость, она... Сравнимая с теми линиями терапии которые, Теми препаратами, которые используются В этой линии терапии Поэтому я наверное, останавливаться не буду Она хорошо знакома химиотерапевтом, И на сегодняшний день основным Конечно, на мой взгляд, выводами Является то, что мы, конечно, должны оценивать Молекулярный профиль больных Метастатических гормонов Раком предстательной железы Особенно в той когорте пациентов Которые я определил несколько выше И те пациенты, которых развивается Кастрационная реформация и имеют наличие подобных мутаций, на сегодняшний день должны, должны получать терапию лопарибом, так как их показатели выживаемости достоверно выше при проведении этого лечения. Спасибо за внимание.